Любовь, любовь, чарует меня завжди. Я обожаю вам, любимые. мои Счастья в любови знайти Тик-так, вот так Дождь стучит кошка. окошко Ева Фландер, автор и исполнитель уникальных песен, каждая из которых по-своему неповторима. Репертуар Евы удивительно разнообразен. Лирические и романтичные композиции чудесно подходят для медленных танцев, а веселые и зажигательные в миг поднимут настроение всем участникам торжества. Ева Фландер, лауреат всеукраинских и международных конкурсов, имеет награды Министерства культуры Украины, а гастроли Евы проходили в большинстве стран Европы. Любить блага... Пусть мир на мгновение лучше, чем вчера Каждая песня из ее репертуара наполнена глубоким смыслом И это, несомненно, сделает ваше мероприятие душевным и насыщенным Если вам надоели перепевы заезженных песен исполняемых обычными музыкантами и ваш праздник требует особенного необыкновенного и яркого исполнителя пригласите Еву в Фландер И благодаря ей Ваше событие станет по-настоящему незабываемым и заиграет новыми красками. Да.